Ура! Что это, это такое? Это куколка. Куколка. И что это ты за куколку наколдовала? Лил Систерс. Маленькая сестренка. Да? Да. Сейчас мы будем из третьей серии открывать маленькую сестренку. Да. Привет! Что там у нас появилось? Секретное сообщение. Камушек, дверка, и камушек улетает в дверку. И написано, что написано? Рок-аут. Зажигать, развлекаться. Ну, наверное, у нас какая-то звездочка маленькая. Okay. Okay. Okay. А вон, смотри, выпало, смотри. Вот, что тут у нас такое? А тут у нас коллекционный стикер. Ура! Получилось? Да! Шарик розовый. О, сколько там всего! Высыпай. Вот какой у нас брелочек получился, да? К нашему шарику, где будет жить наша маленькая сестричка. Ну что, открываем первый аксессуар. Да. Давай первый маленький аксессуар. Открываем. Ну давай высыпай. Что там такое? О, что тут у нас такое? Микрофон. Значит, у нас будет сестричка, какая-то звездочка, наверное, певица. Ну-ка. Какая штука! У нас шапочка! Ты посмотри, в нашей звездочке такая шапочка. Вот она какая! Ну-ка покажи нам, что там. С розовой сосочкой. Ну что, мы искупали нашу девочку в холодной воде со льдом. Волосы у нее стали розовыми, на глазках черные черточки, сосочка стала черной и трусики полосатыми. да? Вот такая девочка у нас получилась, малышка. Красивая, да? Дорогие друзья, понравилась куколка? Тогда участвуйте в розыгрыше и получите ее бесплатно. Если данное видео наберет 1000 лайков, то мы разыграем эту куколку. Для участия нужно Подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить результаты розыгрыша, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Это нужно сделать обязательно, так как определять победителя мы будем через генератор комментариев. Всем удачи и до новых встреч на нашем канале!